Посланники богов играют огромную роль в мифологии, в теологии человечества. Сегодня я вас научу, как обратиться к птице, э, которого называли Зумруд Куш: Изумрудная птица или птица судьбы. Но в то же самое время это птица Симурк. Некоторые говорят, что слово Зумрут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 Я произношу так, как нужно. Вы можете читать некоторые буквы, некоторые звуки, естественно, нет их в русском языке, поэтому можете произносить как вам удобно, это не так страшно. Замрут, <звучит> бахтихуш, барихуш, йодсари, йодцариц, йодкариц, йодантариц, кончумемкes, хантрумекс, асумем кес, аринзмод, таринзмод, штапиринсмод.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 И еще раз давайте прочитаем, какой красивый пейзаж, прям достоин кисти художника, согласны? Особенно облака. Так, читаем <связать> еще раз. Вам нужно читать семь раз. Замрут Руш, Бахты Руш, Пари Руш, йод Цариц. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание говорить. Желание